Всем привет, мои дорогие, дорогушечные, бесценные, дороговатые, дорогостоящие, дорогущие, драгоценные, недешевые, недоступные, ненаглядные, неоцененные, придорогие, разлюбезны. Сегодня я начинаю свой путь от вамжа до миллионера в Сиаруси всего за одну серию. Мы с вами окунемся в жизнь новичка, пройдем все трудности, Повторюсь еще раз, всего за одну серию. Такого никто никогда не делал. Наша основная цель — и Дивы. За одну гребанную серию. Одну. Серию. Ладно. Я думаю, вы уже поняли, что мы пройдем этот террористый путь всего за одну серию. Это и дрогу понятно. Но ведь серии — это мало. Ладно, хватит. А теперь серьезно. Итак, мы оказались на новеньком аккаунте новичка 0.9 сервера. Почему 0.9 хз? У нас на руках 250 рублей, а это на минуточку 4,21 доллара США. Пойду возьму себе пару хот-догов, А если без шуток, у меня есть подушка безопасности. Знаете, что это? Конечно же, мой ютуберский промокод хэштег Керч, который вы получите неплохую сумму для старта. На шестом уровне из воздуха вы сможете взять себе новенькую шаху. Так, э, серия короткая, терять время нельзя, быстро ввожу промокод и идем работать. Фух... Как же я устал, столько времени уже прошло. И вот я тут! Да, видимо за одну серию Бугайте Дивы мне не видать. Хотя, есть вариантик, как получить Дива в этой же серии. А вот и моя красотка. Спросите, как я это сделал? Упорный труд и изучение игры, господа. Только упорный труд. Ну а всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.